Здравия вам, господа бояре! Сегодня меня, самозанятого реалиста, с утра пораньше сцапали судебные приставы. Для тех, кто не в теме, ни в коем случае не перечисляйте бывшей жене алименты просто в приложении Сбербанка или любого другого банка без всяких комментариев. Ни в коем случае не привозите бывшей жене алименты наличкой. Замучайтесь потом доказывать судебным приставам, что вы что-то платили. Делайте все правильно, и тогда у вас не будет никаких долгов. Смотрите ролик до конца, я все объясню. Лежу я, значит, сплю, стук в дверь, я подхожу, вот так вот, глаз едва один открываю, спрашиваю через дверь, кто там? Мне говорят, судебные приставы. Я говорю, по какому вопросу, думаю? Может, штраф какой не оплатил, а то езжу, понимаешь, на машине, камера какая-нибудь чикнет. А они мне говорят, нет, по алиментам. Здрасте, приехали. Что это по алиментам? плачу алименты вы что не видите они а, нет, нет не видим вы с работы как уволились в апреле месяце вот с тех пор мы вас ничего знать не знаем и видеть не видим я говорю круто замечательно я же к вам приходил спрашивал чем мне делать да ничего не делайте просто перечисляйте на карту и все будет нормально наивные не на того напали я выяснил как правильно оплатить самозанятому алименты и об этом рассказал в соответствующую ролике алименты самозанятого собираюсь я одеваюсь спускаюсь с приставом вниз говорю может я на своей машине поеду Он говорит, да не давай на нашей я говорю, ну давай у вас там все равно хрен припаркуешься возле вашего отдела в центре города там парковку искать замучаешься думаю сейчас как на такси довезут и бензин свой не тратить ну и приезжаем по дороге с этими приставами там Поговорил, ну, они спрашивают, а чем занимаетесь? Я говорю, а чем занимаюсь? Рассказываю людям, как не платить алименты. Да ладно, да ладно. И с вашей э, службой я, в принципе, тесно взаимодействовал. Вы меня там должны помнить. Помните, может, Самсонов, Жавернюк, э, Шкаров, Калаберда. Они такие, ага, -а -а, так это все ваша тусовочка? Я говорю, да, да, да, мы вам там нагоняя устраиваем алименты, камазами подвозим, там бывает. В Кровь сворачиваем периодически. Вот это все мы. Ага, говорят, понятно. Ну и, как обычно, стандартный вопрос. А вы что, против того, чтобы содержать детей там своих? Ладно, хорошо. Моего-то, допустим, ребенка я еще номинально могу назвать своим, потому что я участвую в его воспитании. Я к нему приезжаю, как воскресный папа, периодически. А вот что делать с теми детьми, у которых случился синдром ПАС, синдром отчуждения родителей, в результате того, что мать настроила ребенка против отца, не давала видеться и... Ребенок боится, ребенок не хочет встречаться и так далее. Вот это, говорю, это бывшие дети, это чужие дети. Вы, говорю, это запомните, пожалуйста. Ну да, конечно, мы понимаем, но вот закон обязывает платить. Ну Вот мы и занимаемся, собственно, тем, чтобы этот закон изменили в плане алиментов. Ну, пристав такой, а, собственно, чего вы там хотите изменить? Я говорю, ну вот у нас есть петиция по реформе семейного кодекса, ссылочка в описании. Хотим ограничить максимальный размер выплачиваемых элементов. Я объяснил, на каком уровне и почему. Все это вы можете узнать из самой петиции, либо из телеграм-канала «Семейный фронт», если вам интересно. Далее приезжаем в отдел. На меня нацепляют маску, сертификат о вакцинации как-то там не канает. Все равно маску надо носить, да и с маской тоже ты заболеешь, и с прививкой заболеешь, это уже всем понятно, всем ясно. И начинаем разбираться. Вот, Руслан Олегович, вы в апреле уволились с работы, скажите нам, пожалуйста, платили ли вы алименты. Я говорю, да, конечно, вот у меня приложение «Мой налог для самозанятых», все по инструкции, все делаю, отчитываюсь каждый месяц и плачу алименты с этих сумм. Они говорят, отлично, прекрасно, адекватно. Документы подтверждающие есть, я говорю, есть, но не все. Uh, у меня есть вот такие вот подтверждающие документы всем, кто самозанятый и не хочет просто попасть на мошенничество по алиментам, которые с вами могут устроить ваши бывшие жены. Нужно платить через банк, требовать вот такую бумагу с чеком. Тут написано на кого, на какой счет, алименты на такого-то, такого-то перечислены, там такой-то, такой-то. Здесь все указано. Номер счета. И все это делается, в принципе, через Сбербанк. Через так называемый сберегательный счет Они с этого счета списывают и Я там картой подтверждаю, что это карта моя Мой счет и проходит транзакция Но дело в том, что с утра они меня подняли А я что-то полез за вот этими документами Думаю, ну надо же предоставить И нашел не все Не нашел два Не нашел за июль и за август Пипец котенку Как бы не так за май, там вот, за июнь, за сентябрь есть, а за июль, за август где-то вот, ну не знаю, где-то вот здесь по квартире валяются, я их еще не нашел. но где-то должны быть. И я говорю, у меня не хватает двух документов, но я могу предоставить скрины с телефона. Они отлично, скрины работают. Итак, смотрим, что это были за скрины. Первым делом нужно официально показать, какой у тебя был доход, с которого надо, собственно, удерживать алименты, чтобы тебе не посчитали долг по среднероссийской заработной плате, которая составляет 48 тысяч. Вот у меня доходы с YouTube, можете посмотреть, я не скрываю. Google Adsense все это проводится через приложение «Мой налог» и получаете вот такой вот отчет. Но оказалось, нужен не этот скрин, а нужен другой. В приложении «Мой налог» можно сформировать вот такую справку о состоянии, расчетов доходов по налогу на профессиональный доход там не запутаетесь там всего несколько кнопок 5 минут и разберетесь все очень просто вот здесь отражаются мои доходы они такие радостно значит это давай принялись считать какой собственно долг по алиментам начитали 31 400 я показал что у меня есть вот эти бумажки но ну, говорю может вам пойдут еще скрины оплат с этого со сбербанка там же это все отражается несмотря на то что через банк я оплатила у меня есть вот эти вот Бумажки. Можно же, допустим, вам скрины предоставить? и не говорят, можно. Вот вам почта наша ФССПшная, туда присылайте, пожалуйста, мы сейчас все это распечатаем и приобщим. Я им прислал эти скрины, скрины переводов на, собственно, счет бывшей жены. Тот же самый счет, что и здесь. Это все проверяется. И там скрины у меня оказались за каждый месяц. Я им все предоставил. 5 скринов за 5 месяцев. Они такие раз, такое сидит. Посчитал, посчитал, посчитал. Говорит, долг. Я говорю, в смысле? Долг? Ну, 300 рублей. Я говорю, почему 300 рублей? Я же платил четко. Оказалось, что платить алименты самозанятому нужно... Не с оставшейся суммы после вычета налога, а до вычета налога. Вот такая фишка. То есть, если я в сентябре сформировал чек на 21 077 рублей, то вот с этой суммы я и должен платить алименты. Если вы работаете на работе, то у вас сначала НДФЛ снимают, и потом с оставшейся суммы вы уже платите алименты. А у самозанятых немножко по-другому. Поэтому, если будете платить, имейте в виду, платить надо именно вот с этих сумм, которые вы указываете в приложении «Мой налог». И заново пришлось писать кучу бумажек, где родился, где крестился, где прописан, где проживаешь, военно обязанные Нет, я говорю, у вас же все это есть. Я вам тоннами писал в свое время все эти бумаги. Ну, 7 лет я работал на одной работе, вы ко мне не обращались. А сейчас, когда я потребовался, почему вы мне, блин, не позвонили? О, у вас есть телефон? Я говорю, да, у меня есть телефон, держите, записывайте. Ну, да, все записали. Я говорю, Если что, можно же позвонить, можно же не гонять машину, не жечь бензин, не тратить время. Мое и э, еще двух человек, один водитель и один пристав. Говорю, можете другими вещами какими-то позаниматься, например, с алименщиц повыбивать долги, они же не платят в основном, да? Тут они мою бумажку берут говорят, а, вы забыли написать, с кем вы проживаете. Я говорю, я проживаю один, я живу соло, я разведенный холостяк. В смысле, вы больше жениться не будете? Я говорю, нет. Говорю, а зачем? Еще потом одни алименты платить? Приставы такие, а, ну да, да, логично. Мной занимался новый пристав, которого я раньше не видел. И, возможно, эти новые приставы либо не знают, как шариться по старым коробкам и извлекать наши данные, которые мы там оставляли. Либо ленится. Когда вот старый пристав зашел в кабинет, он такой, о о, -о Дягилев, какие люди, как дела с бывшей женой? Я говорю, да нормально уже все, ну отлично, говорит, хоть вы нас не терроризируете. Помнят, помнят добро мое, которое я им надел, ой, я им крови тогда посворачивал. Ой, говорят, а если у вас все нормально, может вы бывшую жену попросите, чтобы она отозвала исполнительный лист? я говорю не не не меня так не проведешь она говорю отзовет а через три года его вам вернет и попросит чтобы с меня вы истребовали за все вот эти годы алименты но ну, вы же ей будете платить на карту я говорю я буду платить возможно на карту содержать своего ребенка но вы же это не посчитаете вы можете это не посчитать потому что это не алименты же это же просто вы ребенку что-то перечислили. Это нет у вас вот такого документа. Нет у вас вот такого скрина. Меня, говорю, просто так не проведешь. Я делаю все по закону. Со мной такие мошенничества не прокатят. В общем, откусался я полностью от долга. По алиментам вот этот... 300 рублей долг, мне сказали мы естественно за 300 рублей что мы там будем какие-то там санкции делать, да нафиг в следующем месяце просто заплатите и все, мне говорит просто пришлите на почту вот отчет каждый месяц мне как вот только сформировали, как только заплатили, сразу присылайте два скрина мне на почту с пометкой, что от Дягилева вот такому-то приставу там и так далее, я говорю окей, хорошо надеюсь у вас вопросов ко мне не будет а то вдруг я уеду куда-нибудь в другой город попутешествовать, мне же надо с вами как-то связь держать. Также я показал один скрин со Сбербанка, дополнительные траты на ребенка, он там на английский ходит. Я говорю, вот вы мне там долг 300 рублей насчитали, можно я вот этот вот скрин в 2400 рублей, вот я ребенку на английский переводил, можно его учесть в этот долг? Он такой, ну блин, ну можно, но ну, это там какие-то у него дополнительные операции, он там этого не собирается делать. Говорит, ну ты ж платишь, говорит, ну заплати там меньше дополнительных дашь. Я говорю, ну ты не вопрос. Не вопрос, все, лишь бы вы улыбались. И еще одна фишка. Я элементы платил, собственно, так, как у меня работодатель платил. То есть, отрабатываем, допустим, апрель, 10 мая получаем зарплату, 10 мая улетают элементы. Я точно так же платил и самозанятым. Но тут какая-то прям... Беда случается, пристав видит э, чек за май и такой, так, это за какой месяц ты платишь? Я говорю, это, допустим, ну вот если за май, то это за апрель, если июньский чек, то это за май. Он говорит, ты можешь, говорит, вот месяц в месяц формировать, чтобы проще было и нам, и тебе. Я говорю, да могу, в принципе, какая разница, да, все равно платить. Попросили только до конца года отчитаться, что у меня все долги по алиментам закрыты, что у меня все там чеки, скрины, все это есть, что я самозанятый, не какой-то там в бегах заяц. В общем, за сегодняшний день ничего страшного не случилось на маршруточке, я вернулся домой и, собственно, записал этот ролик. Ваши вопросы, пожелания в комментариях отвечу всем, либо запишу какой-нибудь еще ролик, если что-то интересное напишите.